Воскресенье твоє Христе спасе ангели поют на небесіх, и нас на земле сподобить чистым сердцем Тебе С этими словами начинается святковое богослужение на Пасху. И словами этого песня-спива отбывается хрестный хит на околе храма. На дворе густа темрява, а на душі вся его невымовная светла – Пасха. Апостол Павло у письмі до Корінфіан говорив, що якщо Христос не воскрес, то даремна віра наша. Якщо ми не віримо в те, що воскресному услід за Христом, то ми є найнешчастнішими серед усіх людей. Так як же нам не вірити у воскресіння Христа – о его победе, когда радость великого дня сама лется через край, когда сердца наши сами бьются в такт музыки пасхального ритма. Сегодня, как никогда, торжество Христовой любви. Ничто ее не сломало. Христос все пережил, Христос выстоял. Он любил тех людей, которые над ним не смеялись. Он тех, тот, кто его убил, кто плевал на него. Его распинали, над ним распятым уже смущались и смеялись, а он все одно продолжал любить. Христос, на відміну от від нас людей, никогда не радил своей любові. И тому она осталась непокорженой, и тому она и воскресла. Побеждай зло добром, звон Апостол Павло. Если мы людське зло не распалим зимним злом, а гасим добром, добром терпения, сдержимости, Добром рассудливости, добром любови, то мы стаем причетными до Христовой перемоги, до Его Пасхи. Мы стаем спорядными Ему. В душах наших происходит Великдень. Великий пища минув, в котором морозная зима поступово перетворилась в солнечную весну. Когда все, что было пронято духом мертвості и холоду, начало поступово оживать, поработать. И тому сейчас в сердцах наших оживает весна духа, весна жизни и свободы, отбывается торжество души и свято вызвание от поступков в лихо. Пасху значит стать новой людиною, де Пасха там все прощения И поэтому сегодня простимы всем, забудьмо про все образы, про все неграды, гасимы все свои негативы, радость и «Нехай сегодня, как никогда, наше серця разгорнутся перед тем, кто для нас страждал, помер и воскрес». «Отож, всі в радость Господа своего», – закликает святой Иоанн Златус в своем огласительном слове. «Багаті и один с одним радуйтеся, стримані и лениві день шануйте, Хто постов и не постував, звеселиться нині, трапеза готова, втіштеся всі». Нехай никто не вийде голодним, усі втіштеся терпезою віри, усі прийміть богатство благостині. Нехай Господь сьогодні увій в наші души, наповнюючи їх світом свого Воскресіння. А Радійте і веселитесь. Сьогодні немає місця смутку, адже Христос виставну воскрес!